Движение, при котором скорость тела с течением времени изменяется, называют неравномерным. Средней скоростью неравномерного движения называют физическую величину, равную отношению перемещения тела ко времени, за которое оно совершено.